Цитата из «Изумрудных скрижалей» Третья глава дает код, код из семи чисел. «Пред ликом владык сокровенных Амэнти или Аменти, я на другом канале слышала, что читать надо Аменти, и переводится это как «Запад». Но находятся эти залы Амэнти под землей. «Пред ликом владык сокровенных Аменти познал я ту мудрость, что людей наделяю. Мудрости тайной и великой, они мастера, мудрости при, э, принесенные с будущего, из предела вечности. Семеро их, Аманти Владык. Они, господа детей утра, солнца циклов, мастера мудрости. Не так ли сотворены они, как дети людские? Как дети людские? Три, четыре, пять и шесть, семь, восемь, девять. Таковы звания мастеров людей перед шесть стоит предлог и может быть это выделяет число шесть. Дальше я пропущу участок. Три владеет ключом ко всей скрытой магии. Творец залов мертвых посылая энергию, укрывая тьму, связывая души детей человеческих, посылая тьму, связывая силу души руководитель негативного в детях человеческих негативного. Четыре. Это тот, кто теряет силу. Господин Он в жизни для детей человеческих. Легок к телам пламенен ликом. Освободитель он душ детей человеческих. 5. Этот мастер, господин всей магии. Ключ к слову, слово с большой буквы, что звучит меж людей. 6. Господь Света. С большой, с большой буквы оба слова. Путь потаенный, путь душ, детей человеческих. Семь Господин не, неясности, мастер пространства и ключ времен. 8. Тот, кто прогресс подчиняет порядку, определяет вес и уравновешивает путешествия людей. 9. Отец обширно спокойствие его. Творит и изменяет. Он бесфор... из бесформенного. «Медитируй на знак, что я дал тебе». «Медитируй на знак, что дал я тебе». Какой знак? «Это ключи, скрытые от людей». Вы всегда устремляйся, душа утра. Обращай свои мысли вверх к свету и жизни. Найди в ключах чисел, что дал я тебе свет на пути из жизни в жизнь. Не из смерти, а из жизни в жизнь. Мудро ищи, обрати мысли внутрь. Не закрывай ум свой от, цвет, от цветка света. Цветок света он... В центре земли, по описаниям из изумрудных скрижалей, в тело свое помести образ мыслью рожденной. Думай о числах, что к жизни тебя приведут. Думай о числах, что к жизни тебя приведут. Свободен путь мудрого. Дверь в царство света открой. Излей свое пламя, как утром солнце. Затвори двери тьмы и живи в свете дня. Возьми человек как часть своей сути, семерых, что существуют, но не так, как явлены они. Но не так, как явлены они. Мудрость свою я открыл человек, следуй пути, как я указал. Мастер мудрости, солнце, утро, свет и жизнь детям человеческим. Послание Тота Атланта. Немножко еще раз повторим. Три. Владеет ключом ко всей скрытой магии, связывая силу души, руководитель негативного в детях человеческих. Три. Может это пацифик? Не знаю. Четыре. Тот, кто теряет силу. Лега к телом, пламенен ликом, освободителем душ человеческих. Пять ключ к слову, что звучит между людей. Вот я, чтобы запомнить, как. Как вообще, чтобы между запомнить? Пять это, знаете, как э, публичная информация, общение, СМИ. Три-четыре, да? не знаю, семь. Ключ времен. Восемь подчиняет прогресс порядку. Уравновешивает путешествия людей. Девять. Творит из бесформенного. Такой шифр, думай об этих числах, что к жизни тебя приведут.